На тот момент, когда меня пригласили в международный автоклуб, у меня был бизнес системный, который очень быстро уходил в минус за счет того, что э, очень быстро доллар стал расти. Это было два года назад. Поэтому, когда мне сделали предложение, конечно же, я сказала, да, рассматриваю предложение. И когда я узнала о возможностях объединения предпринимателя и потребителя на одной площадке, и за счет этого еще и улучшения благосостояния народа, Конечно же, от идеи я сразу была в восторге.